Здравствуйте, я приветствую вас на канале «Русский язык, поэзия, текст» и сегодня мы готовимся к УГ и занимаемся заданием номер 10. В этом задании мы прочитаем два предложения. Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями. Посмотрите сейчас, что требуется сделать. Мы должны найти среди номеров, которые здесь обозначены только запятые в приводном слове. Посмотрите внимательно и попробуйте найти, где поставлены запятые в приводном слове. Совершенно верно. Правильный ответ – это ответ 2, 3. Слово «может быть» является водным словом, оно выделяется с двух сторон. Когда мы говорим о водных словах, нужно помнить, что водные слова выражают наше отношение к тому, о чем мы говорим. Они выделяются запятыми, и их из предложения можно изъять, если вы хотите проверить, является ли слово водным. До новых встреч, всего хорошего, до свидания.